Тему космонавтики продолжили в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета, где популяризатор космонавтики Виталий Егоров провел лекцию для студентов. Все подробности далее. Лекцию прочитал популяризатор космонавтики, блогер, журналист, автор проекта «Открытый космос» Виталий Егоров. Для гостей он рассказал о строении Солнечной системы и актуальных данных о нашем ближайшем космосе. Но, несмотря на выбранную тему, Виталий Егоров отмечает, что нужно одинаково изучать как ближайший, так и дальний космос. Если там есть загадки, значит это расширение возможностей, расширение познаний человека об этой Вселенной. Вселенная она одна. И в листе березы, и в далеком квазаре. Это одна и та же вселенная, которая работает под одним и тем же законом. И чем лучше мы будем знать эти законы, тем лучше мы сможем их использовать в своих интересах. Делать более комфортную жизнь для нас здесь и сейчас. Расширять свои возможности, там, расселения, полеты в космос. Отвечая на вопрос, зачем популяризировать космонавтику, Виталий Егоров отвечает просто. Ей нужны люди, ведь кто-то должен чертить космические аппараты, собирать их и многое другое. Более того, все космонавтику воспринимают там космонавты, вот они там бодро что-нибудь рапортуют с Международной космической станции. Но реально-то это и психологи, и бухгалтера, и юристы, это все нужные профессии в космонавтике. И все это нужно, и реализовать себя в этой деятельности, если это действительно интересно, можно не обязательно через там, физику или там, летную школу. Также о том, куда двигается современная космонавтика и есть ли разумная жизнь за пределами нашей планеты, можно узнать в полной версии лекции на YouTube-аккаунте Универ ТВ. Диана Желенкова, Ленарта Влетьяров, Универ -Ньюз».